Путепровод в Северном разваливается, заявляют красноярские общественники. Причем трещины и провалы там появились после того, как новосибирская фирма Сибмост, которая возводила его, заявила, все недочеты устранены. Я напомню, эпопея с путепроводом Который соединяет улицу авиатора В Северном шоссе Началась несколько недель назад Водители заметили, что объект ценой Миллиард триста миллионов рублей Который дорожники сдали всего полгода назад Начал просто разрушаться Там провалился асфальт со стороны пешеходной дорожки Появились промойны, провалы Между опорами путепровода начали появляться трещины Тогда в департаменте градостроительства Составили претензию к подрядчику Новосибирской компании Сибмост И обязали его исправить все разрушения Кроме того провалами заинтересовалась прокуратура. На днях в управлении капитального строительства сообщили, дорожники из Сибмаста заделали свои огрехи. Но когда красноярские общественники выехали на место, то увидели, что строители только залили проблемные места бетоном. Все остальные нарушения как по-прежнему остаются, а провалы только увеличиваются. Более того, свежие трещины появились в местах совсем недавнего ремонта. На основании полученного ответа мы будем обращаться уже непосредственно сами в Следственный комитет и в прокуратуру Красноярского края о том, что все-таки заставили подрядчика исправить все недоделки, плюс ознакомиться с проектом и доделать то, что не учтено в проекте. Потому что мы здесь реально видим, что очень много сэкономлено денежных средств для того, чтобы все-таки здесь что-то сделать.